Второй закон Ньютона устанавливает прямую пропорциональность между силой и действующей на тело и скорость изменения его импульса. Импульс тела это вектор физическая величина, равная произведению массы тела на скорость его движения. Формула записывается вот таким вот образом. F, простыми словами, это сила, которая толкает шар. M, это масса тела. Масса тела в нашем мире везде разная, не одинаковая. Закон сохранения импульса говорит... Что сумма импульсов системы тел остается неизменной при любых их взаимодействиях с пределами замкнутой системы. В это скорость движения тела это время, П – это импульс тела.